Я бы хотел продемонстрировать, как взламываются браузеры, дать понимание того, что является возможным, что при этом происходит. Итак, у нас здесь последняя версия Firefox со всеми патчами на Windows 7. Нет доступных эксплойтов для нее. Видим здесь, что у нас работает Flash, JavaScript, Java и Silverlight. И сам Windows у нас полностью пропачен. Если мне нужно атаковать этот браузер, мне нужно взять что-то, что я смогу запустить в этом браузере. Представим, что я не имею доступа к этому браузеру, что я злой хакер. И этот браузер используете вы. И как я уже сказал, мне нужно что-то, что я смогу запустить в этом браузере. И в этом примере я буду использовать JavaScript для отправки моей полезной нагрузки. payload. Я могу сделать это различными способами. и Я могу отправить вам электронное письмо со встроенным в него JavaScript кодом. И если ваш email клиент запустит этот скрипт, то я смогу осуществить задуманное. И я могу поискать уязвимости в сайтах, которые вы посещаете. Технический термин для этого, что я буду искать, вообще говоря, это уязвимости для межсайтового скриптинга. Далее я смогу встроить скрипты в легитимный сайт. Например, Facebook, или, что более вероятно, какой-нибудь форум, который вы любите посещать. И я могу купить рекламу у рекламной сети и встроить скрипт в рекламу. Вы можете посетить сайт, которым я владею, и я могу отправить вам ссылку для перехода на этот сайт. Либо я могу отправить вам ссылку куда угодно, где будет находиться этот скрипт. В общем, есть множество способов запустить этот скрипт в вашем браузере или в контексте вашего браузера, потому что мы используем принципы работы интернета. Это целый набор скриптов, работающих в вашем браузере. И если атакующие нацелились именно на вас, они могут взломать вас вручную. Но в большинстве случаев, вероятно, взлом браузера будет происходить в автоматическом режиме, поскольку это позволяет им собирать наибольшее количество жертв. Но сейчас я продемонстрирую вам взлом вручную. Итак, вот сайт, на который я встроил скрипт. Это сайт мясника. У него странный адрес. Но у нас здесь могут бы быть и обычный URL, который вы бы не посчитали странным. И на этот сайт встроен скрипт. И если мы воспользуемся фаербагом и немного поищем, то увидим его. Вот он. Он берется по этой ссылке. И я бы мог встроить его в страницу, и он бы загрузился с моего вредоносного сервера. Если вам интересно, скрипт выглядит следующим образом. Вы мало что поймете здесь, если не разбираетесь в JavaScript. Теперь мне нужно переключиться на мою машину для пентестинга. Вот она. Это Kali Linux, дистрибутив на базе Debian, предназначенный для тестирования на проникновение и аудита безопасности. Я буду использовать комбинацию из фреймворка Metasploit, который является open-source инструментом для пентестинга, для разработки и запуска кода эксплойтов. А также буду использовать платформу для эксплуатации браузеров, которую обычно сокращенно называют BIF. Это также open source инструмент для пентестинга, но предназначенный для эксплуатации браузеров. Итак, поскольку этот скрипт запустился у вас, я могу увидеть вас вот здесь. А вот и вы. Это ваш браузер, который подключился. И я могу увидеть огромное количество информации о браузере, как и ожидалось, поскольку браузер отдает все эти данные. Вижу, что у вас машина на Windows, что вы используете в Firefox. Вижу установленные плагины. Google Update. Есть Java Toolkit. Вижу различные функциональные средства. WebRTC запущен. Это значит, что потенциально я могу получить ваш реальный IP-адрес, если вы прячетесь за прокси. Здесь ваш реальный IP. Вижу вашу операционную систему и даже разрешение вашего экрана. Итак, нужно приступить к компрометации этой машины. Допустим, на машине нет уязвимостей, нечего проэксплуатировать, и я буду использовать лишь обычные возможности JavaScript и вашего браузера. Давайте перейдем во вкладку «Социальная инженерия» и выберем фейковую строку «Уведомления». Я собираюсь отправить фейковое уведомление в этот браузер. Оно будет имитировать уведомление Firefox о необходимости установки расширения или плагина. И все, что необходимо сделать, это просто нажать на Execute. Уведомление отобразилось. И давайте посмотрим. И вот. Пожалуйста, уведомление в браузере. Представьте, что это просто форум, который вы иногда посещаете. И я подставил этот JavaScript-код. Всплыло вот это уведомление. И если вы нажмете на «Установить плагин», то потенциально я смогу установить все, что угодно. троян, «Программу для удаленного доступа», «Backdoor». Давайте закроем его. Возможно, мы хотим попытаться украсть ваши учетные данные от Facebook. Давайте попробуем подставить фейковую форму авторизации Facebook. Готово. Мы отправили эти данные, полагая, что логинимся на сайте, как обычно. И вот, смотрите, мы получили эти данные в незашифрованном виде, потому что они были отправлены нам напрямую, не с Фейсбука. Возможно, вы хотите украсть учетные данные Google. Давайте запустим модуль Google Phishing. Готово. Фейковая страница авторизации в Google. Вы вводите имя пользователя и пароль, и они будут украдены. И давайте вернемся в BIF. Теперь давайте представим, что в нашем браузере есть доступные эксплойты. То есть браузер Firefox уязвим. Или, возможно, вы не пропачили Flash, Silverlight или Java. Мы находим в них уязвимость. Допустим, я буду эксплуатировать уязвимость в Java. Что я в этом случае сделаю? Я устанавливаю обратную оболочку для связи с машиной под Windows. Как видите, я подключен к машине на Windows. Могу видеть файл под названием очень-очень секретный пароль .txt. Если набрать msinfo32, то я смогу получить сведения о системе. Сведения открылись. По факту, из той командной строки я могу сделать практически что угодно в рамках уровня привилегий текущего пользователя. И если мне захочется чего-то большего, мне нужно будет попробовать проэксплуатировать операционную систему, чтобы, например, повысить имеющиеся привилегии до уровня администратора. Это может быть сложно или нет, в зависимости от параметров безопасности, которые у вас установлены. И давайте закроем это окно и вернемся в Кали. Теперь, конечно, поскольку у меня есть обратная оболочка, я могу запускать что угодно. Я могу даже использовать такие вещи, как VNC, чтобы иметь возможность удаленно работать с системой. Здесь я использую VNC. Удаленно. За счет взлома браузера. Видим здесь, что я открыл меню «Пуск». Но вообще говоря, после получения доступа вы можете делать множество вещей. И не факт, что пользователь сможет заметить, что вы делаете. Вы не будете открывать рабочий стол. Пользователь может заметить это, но вы можете выполнять множество действий в фоне. Надеюсь, это дало вам ясное представление о том, какие возможности появляются, если даже небольшой скрипт будет запущен в вашем браузере. Можно проводить подобные атаки с применением социальной инженерии. И если ваша система не будет пропачена или доступны эксплойты, эксплойты нулевого дня, то действительно просто можно создавать подобные обратные оболочки. И мы поговорим о шеллах позже. Это простой способ получения удаленного доступа к целевой машине. Запускаете обратную оболочку, и готово. Вы получаете контроль над машиной. Использование изоляции и компартментализации – это один из лучших способов защиты от хакинга и слежки. Вам нужно реализовать изоляцию и компартментализацию браузера, основываясь на риске, последствиях злоумышленниках и модели угроз. Однако браузер подвергается риску у всех, поскольку все пользователи разделяют одни и те же угрозы во время работы в интернете. И если вы хотите предотвратить взломы и отслеживание, вам не стоит полагаться исключительно на конфигурацию браузера, на усиление браузера, Средства для приватной работы в сети или плагины. Причина в том, что ландшафт угроз непрерывно меняется, и необходима эшелонированная защита, чтобы справиться с этими изменениями и предотвращать атаки нулевого дня. Вам необходима изоляция и компартментализация. Подумайте об использовании песочниц и запуска браузера в виртуальной машине. Обратитесь к разделу об изоляции и компартментализации, чтобы получить больше информации о защите вашего браузера. Если не в виртуальной машине, то в песочнице. Рассмотрите возможность использования Sandboxie, Up Armor, FireJail, SandFox, Sandbox, Sandbox Exec. Deep Freeze и так далее. И если есть возможность, используйте виртуальную машину и песочницу. Это значительно снизит ваши риски по взлому браузера и предоставит вам изоляцию вашего браузера и операционной системы. Если помните, мы обсуждали облачные браузеры в разделе об изоляции и компартментализации. И если вас беспокоят хакеры и молварь, можете подумать об их использовании, поскольку они помогут вам защититься от них за счет нахождения браузера на удаленном сервере. Вы будете видеть лишь картинку в действии, отображающую работу в браузере. В этом случае для хакера или малваре будет практически невозможно повлиять на вашу локальную машину. Хакеры или малварь могут по-прежнему собрать информацию о контексте браузера, Например, имя пользователя и пароль, если вы их вводите. Или вы можете стать жертвой социальной инженерии. Примеры мы рассматривали ранее. В числе доступных решений Authentic Aid, Облачный браузер от Maxton. AirGap от Spikes. Spoon.net. Turbo.net. Все они предлагают облачные браузеры, которые смогут защитить вас от хакеров и вредоносных программ, но имеют проблему с приватностью, так как понятно, что провайдеры этих сервисов будут знать о сайтах, которые вы посещаете. Держите это в уме. Есть ПО под названием Browser in the Box. Это приложение браузера. Вы скачиваете его, устанавливаете. И по факту это браузер, запускающийся в виртуальной машине, готовый для вашей работы. Когда вы устанавливаете его, устанавливается виртуальная машина. Виртуализация и браузер — все вместе. Происходит изоляция вашего браузера от вашей операционной системы. Так что есть подобный вариант. Не уверен насчет того, насколько хорошо он обновляется, но вам определенно стоит с ним ознакомиться. Firefox есть концепция профилей, которая может вам пригодиться. Каждый из профилей является полностью отдельной конфигурацией Firefox. Профили можно использовать для изоляции. Вы можете получать доступ к профилям, используя переключение при запуске Firefox. Здесь представлен пример команды для Windows. В ней вы используете минус минус-пин для запуска данного окна, в котором можно создавать или удалять профили и запускать Firefox, используя один из этих профилей. Каждый из этих профилей будет полностью другим. И фактически это похоже на запуск отдельных экземпляров Firefox. Есть ряд плагинов, которые вы можете использовать для лучшего управления профилями. Один из них — Profile Switcher. И хотя сейчас я вижу в комментариях, что он на момент снятия видео не работает, но, вероятно, проблему исправят к тому моменту, как вы будете смотреть. Другой плагин, который я сам использую, — это Switcher. Он полезен для управления профилями. И еще одна причина, по которой профили могут быть полезны, — это тестирование расширений. У меня заведен отдельный профиль для тестирования расширений, так как я хочу предварительно протестировать расширение и не хочу засорять свой основной профиль Firefox. Разделение контекстуальных личностей. Firefox работают над проектом по внедрению контекстуальных личностей. Очень напоминает контейнеры в системе Кьюбс. В общем, вам стоит получше разобраться с этим в целях обеспечения изоляции и компартментализации. К сожалению, на момент создания видео технология еще не готова, но выглядит интересно. Далее есть плагин PriveAid, позволяющий вам управлять своими вкладками в песочницах, что может улучшить вашу приватность и безопасность. К примеру, если мы посмотрим. Вы можете залогиниться в нескольких различных учетных записях, на одном и том же сайте, на различных вкладках. Например, в 3Gmail аккаунта. Не тестировал на безопасность этот софт, но в целом выглядит неплохо. В целях изоляции и компартментализации. Плагин называется Private 8. И далее MultiFox. Вновь похожее расширение, позволяющее подключаться к веб-сайтам через Firefox одновременно под различными пользователями. Видим здесь различные профили. Не тестировал этот плагин. Вы также можете использовать раздельные портируемые приложения Firefox для раздельных контекстуальных личностей. Мы уже говорили об этом ранее. Портируемые приложения можно скрывать, можно помещать на зашифрованные тома. Скрытые шифрованные тома. Я уже говорил несколько раз, но если вам действительно важно не иметь взаимного пересечения между контекстуальными личностями, то вам нужна физическая изоляция при помощи нескольких устройств, или как минимум средствами виртуализации при помощи виртуальных машин. Для Firefox есть отличные средства обеспечения безопасности и приватности. И что очень важно, Chrome разрешает расширения безопасности производить незначительные изменения, необходимые для безопасности. Chrome ограничивает список того, что могут сделать расширения. Примером, для Chrome нет расширения NoScript. В Chrome есть более хорошая песочница, чем Firefox, но, к сожалению, Chrome разрабатывается в Google, чья бизнес-модель целиком построена на отслеживании каждого отдельного интернет-пользователя. И Google, по сути, является самой крупнейшей корпорацией, отслеживающей всех пользователей сети интернет. Ввиду этого, браузер Firefox — это хороший выбор. Даже несмотря на то, что Chrome обоснованно считается более надежным в плане архитектуры и реализации мер безопасности. И давайте посмотрим на стандартные возможности по безопасности и приватности, встроенные в Firefox. Перейдем во вкладку «Приватность». Настройки. Приватность. Начнем с самого верха. Передавать сайтам сигнал не отслеживать. Эта функция не отслеживать или DNT. Когда она активирована, Firefox добавляет флаг DNT в HTTP-заголовки, который вы отправляете сайтом. Этот флаг сообщает сайтам. Пожалуйста, не следи за мной. Большое спасибо. И вот как это выглядит на практике. Отправляется флаг ДНТ в HTTP-заголовках. Веб-сайты никоим образом не обязаны принимать этот ваш запрос. Это добровольная политика, которой сайты могут придерживаться. Некоторые сайты соблюдают эту политику, другие нет. Microsoft, например, дали ясно понять, что они не будут отслеживать вас в этом случае. Вот где появилась политика D&T. Можете прочитать о ней на сайте EFF. У Firefox есть отдельная страница на тему «Не отслеживать», если вы желаете получить больше информации на эту тему. В общем, это самая верхняя функция. Передавать сайтам сигнал «Не отслеживать». Можете включить ее. От нее не будет никакого вреда. Далее идет «Использовать защиту от отслеживания для блокировки известных трекеров» только в приватных окнах. И если мы откроем списки блокировки, то увидим, что здесь используется сервис Disconnect.me. И Disconnect предоставляет вашему браузеру список доменов и URL-адресов, которые могут отслеживать вас. И если включить эту функцию, Firefox будет останавливать все запросы на сайты из этого списка которые прямо ведут на эти сайты, либо которые скрыты на странице, которую вы посещаете. И, как видите, здесь есть базовая защита и строгая защита. Позже я посоветую некоторые расширения, которые выполняют данную работу еще лучше. Но если вы не будете использовать эти расширения, то, возможно, вам стоит включить здесь строгую защиту. И сохраняем изменения. Не будем сейчас этого делать. Отмена. Если вы хотите протестировать, работает ли отслеживание или нет, зайдите по этому адресу. Видим здесь, нам говорится, симуляция стороннего трекера была заблокирована правильно. И если бы это был веб-сайт, который вы посетили, и трекер был бы заблокирован, вы смогли бы нажать сюда, вы увидели бы, что отслеживание заблокировано. Firefox заблокировал часть содержимого страницы, которая может отслеживать ваше поведение в интернете. И если вам нужно отключить эту блокировку, допустим, сайт не работает правильно, а вам он нужен, то просто нажмите на эту кнопку, чтобы отключить защиту. И если нужно узнать больше, пройдите по этой ссылке. Но по сути, там будет сказано все то же самое, что я уже сейчас рассказал. Мы обсудили защиту от отслеживания для блокировки известных трекеров в приватных окнах. Давайте поговорим об истории Firefox. Здесь есть следующие настройки. Запоминать историю. В этом случае Firefox будет записывать все, чем вы занимаетесь, и будет сохранять все куки от посещаемых сайтов, то есть разрешит все виды отслеживания. Достаточно очевидно из названия опции. Далее идет «Не будет запоминать историю». Это поможет предотвратить различные виды отслеживания, которые мы обсуждали. Эта функция попросту препятствует браузерам сохранять большую часть вещей. Например, он перестает сохранять локальные общие объекты, или флеш-куки. Предотвратить сохранение куки в значениях RGB автоматически сгенерированных принудительно закэшированных PNG файлов, когда используется тег HTML5 Canvas для чтения пикселей, то есть куки. Это поможет предотвратить сохранение куки в истории посещений, тегах сущности HTTP и тег веб-кэши, кэши, кэши window.name, html5-хранилище сессии, локальном хранилище, глобальном хранилище, в базе данных SQLite, индекс DB и так далее. В общем, это предотвратит различные варианты сохранения куки. Но, к сожалению, это помешает сайтам запоминать некоторые из ваших предпочтений. К примеру, поисковой системе нужно знать, какой язык вы предпочитаете использовать. Она может получить эту информацию из вашего IP-адреса, но обычно ей нужно что-то наподобие куки, чтобы запоминать подобные вещи. По большому счету, лично мне кажется, что если никогда не сохранять историю, то это не особо большая проблема. Это не доставляет мне серьезных неудобств. Когда вы авторизируетесь на сайте, сайт в любом случае знает, кто вы такой. Так что сайты, на которых я авторизирован, я не против того, чтобы они знали, кто я такой. И я не хочу, чтобы сайты, на которых я не авторизирован, знали, кто я. Поэтому меня устраивает вариант никогда не запоминать историю. Понятно, что в любом случае эта функция не скрывает ваш IP-адрес. И третий вариант — это использование ваших настроек хранения истории. Что вы можете сделать? Вы можете добавить исключение вот здесь, для сайтов, в которым вы хотите разрешить сохранять куки, например, поисковым системам или сайтам, о которых вы не особо беспокоитесь. Так что еще одна полезная опция. И нам не нужно никогда принимать куки со сторонних веб-сайтов. В большинстве случаев это делается лишь для вашего отслеживания. Я расскажу больше о предотвращении отслеживания далее по ходу продолжения этого раздела о браузерах. Firefox есть функция приватного просмотра, доступ к которой можно получить, открыв меню и нажав «Новое приватное окно». И откроется вот это приватное окно. Видим здесь маску, указывающую на то, что это приватное окно. И далее вы можете использовать браузер, как вы обычно это делаете. Еще один способ запуска приватных окон — это нажать правой кнопкой мышки по ссылке, открыть ссылку в новом приватном окне. Снова видим маску. Итак, для чего нужен приватный просмотр? Фактически, это означает, что Firefox никогда не будет запоминать историю в данном окне. И мы можем конкретно выяснить, что это означает, если откроем эту ссылку. About private browsing. Открыть приватное окно. И вы увидите здесь, что в этом окне не сохраняются история, поиски, куки, временные файлы. Но вы сможете скачивать что-либо и добавлять сайты в закладки. Это, к сожалению, не защищает вас от всех способов отслеживания. Мы рассмотрим другие способы отслеживания и как им противостоять далее в этом разделе. Приватный просмотр можно рассматривать как базовый уровень для предотвращения слежки и вмешательства в приватность. Он также предоставляет приемлемую защиту от базового локального криминалистического анализа. И если у вас настроена опция «Никогда не сохранять историю», у вас не будет отображаться эта маска здесь. Она отображается только в том случае, если вы сохраняете историю. И если никогда не сохранять историю «Активировано», вы не увидите эту маску. И вообще говоря, вам не нужно будет использовать режим приватного просмотра, поскольку он будет у вас использоваться всегда. В любом случае, давайте посмотрим на вкладку «Защита Firefox», которую можно найти вот здесь. «Настройки», «Защита». Первая настройка. Предупреждать при попытке веб-сайтов установить дополнение. Определенно, вам стоит поставить здесь галочку. Нам не нужно, чтобы сайты устанавливали какие-либо дополнения без нашего ведома. Определенно, нам нужны оповещения о таких попытках. Следующие две опции. Блокировать известные атакующие сайты. Атакующие сайты — это сайты, пытающиеся заразить ваш компьютер вредоносными программами. При их посещении блокировать сайты с обманывающим содержимым. Речь о сайтах, связанных с фишингом. Эти два сервиса, по факту, это Google Safe Browsing. Сервис, предоставляемый Google. Это список адресов веб-ресурсов, содержащих либо вредоносное ПО, либо фишинг, либо что-то, что Google посчитал опасным. В Google Chrome и Apple Safari также используется этот сервис, как и Firefox. Это достаточно распространенный сервис в браузерах если мы наберем «about» — «networking», мы сможем посмотреть на сетевые соединения браузера. Это может быть интересно для вас. Знаете ли вы, что означают все эти вещи? Посмотрите, какие у вас есть подключения. Можете ли вы распознать все эти соединения? Причина, по которой я вам это показываю, я хочу отметить, что одним из этих соединений будет Safe браузинг обеспечивающая работу этих двух сервисов, которые я только что вам показал. Каждый раз, когда вы посещаете сайт, Firefox проверяет, находится ли этот сайт в списке известных вредоносных сайтов, используя вот этот сервис — Google Safe Browsing. Стоит настроить это надежное средство обеспечения безопасности, только если вас волнует одна лишь безопасность — но что насчет приватности в этом сервисе? Что ж, если прочесть документацию, то в теории, ввиду того, как работает новый протокол Google Safe Browsing, Google технически не сможет узнать, что именно вы посещаете. Работает он следующим образом. Каждый URL списки блокировки захеширован при помощи SHA-256. Затем Firefox загружает этот список с хешами, и сохраняет ли использование. Если вы особенно заботитесь о приватности и не хотите, чтобы Mozilla, Google и потенциальные третьи стороны смогли узнать, какие сайты вы посещаете, то тогда вам, вероятно, следует отключить этот сервис. В любом случае, позже я предложу вам альтернативные варианты. Так что можно снять эти две опции. Но, конечно, для безопасности это плюс. Что еще нужно знать об этом? Сейвбраузен сохраняет обязательные куки, которые, как мы знаем из документов АНБ США, используются для вашего отслеживания. И я уверен, другие правительства и спецслужбы делают то же самое. Ввиду распространенности сейвбраузен это может им пригодиться. И если вас это беспокоит, то отключите эти опции. Если вам интересно, как работает протокол Safe Browsing, ознакомьтесь с руководством для разработчиков. Если хотите протестировать функционал на работоспособность, есть пара ссылок. На этой странице вы должны получить подобное оповещение, если сервис отработал. И также, по второй ссылке, если сервис работает, вы получите подобное оповещение. И последние две опции. Эта функция позволяет Firefox запоминать логины и пароли для веб-сайтов, и я не советую использовать ее, и порекомендую альтернативные менеджеры паролей в разделе о паролях. Но если вы воспользуетесь этой возможностью, то вам определенно нужно использовать мастер-пароль для защиты сохраняемых паролей. Но, как я уже сказал, не рекомендую этим пользоваться. Работайте с альтернативами, которые я посоветую в разделе о паролях и менеджерах паролей.